Ну вот смотри, у нас существуют разные типы консультаций. Есть стандартная, обычная консультация, которую мы разово делаем, потом там 2-3 месяца, круто, полгода надо. для того, чтобы прошли все процессы в психике, они завершатся, и человек... Ну, грубо говоря, получает выход в другой сценарий. Кому-то не хочется ничего делать, и он завязает там, где он был. А кому-то хочется выйти дальше. И есть тип консультаций, например, открытые, которые мы проводим. Это обучающий формат, когда мы людей учим. Угу. Вот по-твоему, которые консультации эффективнее? Ну, ты знаешь, вообще, там, где открытые, они, по мне, они они действительно могут дать больше выхлоп она все-таки эта консультация которая открыта она открытая она знаешь как даже больше наверное заставляет человека доверить, себя, как расслабиться, знаешь, как как вот именно расслабиться, наверное, даже больше вот все-таки вот так. А ты как считаешь? Ты знаешь, у открытых консультаций есть yes. один well. очень большой плюс. Их две. Их две. С интервалом в месяц угу. то есть мы работаем с человеком очищаем его психику это стандартно что мы бы делали и на обычной консультации угу. да только человек при этом испытывает дискомфорт потому что там сидят слушают его да. по 20-30 да. человек сидит на консультации слушает что то чему мы учим как работать с этим человеком угу. да а, с одной стороны а, то есть вот это дискомфорт человек преодолевает но при этом он получает полноценную консультацию ну дешевле, соответственно, она стоит для него, потому что слушатели же тоже оплачивают mm -hmm. участие, поэтому в принципе, этот формат, он очень даже приемлем, он хороший формат для человека, но у обычной консультации нету второй части. Uh -huh. редкие люди, кто сразу оплачивает две консультации, но, кстати, такие люди сейчас стали появляться чаще, кто сразу оплачивает первую, вторую, uh -huh. мы оплачены две, и мы знаем, что вторую мы сами подбираем момент, когда лучше сделать, то есть оптимальнее это аналог вот открытой консультации только в закрытом формате вот, а у открытой консультации вторая все равно пройдет обязательно через месяц. И вот смотри, когда мы через месяц заходим в человека, что мы видим? Вот здесь открываются очень интересные моменты, которые как бы остаются за кадром у обычной консультации. А это, это моменты, которые связаны с ленью с ложью, с нежеланием ничего менять. Сделайте за меня религия, что... вынос ответственности. И понеслось. Это те моменты, где человек тупо сидит в загоне и ждет, когда его хлестанут плеткой. Видишь, есть месяц, как бы плюс-минус, да? Да. И мы тогда на вторую консультацию очень хорошо видно, во-первых, видно стремление человека действительно, или наоборот, лень полная, да, и, и смотри, у человека а, появляется как бы стимул, ведь у меня через месяц консультации, и он, знаешь, у него стимул появляется увидеть в своей жизни хорошее. Вот это тоже. Измениться. Измениться. И да. смотри, есть Суп... те, кто за этот месяц проделал тот путь, который люди за год не проделывают. Да, да, да. да. А, а есть те, кто за этот месяц не сделал ничего. Ничего. И это видно. И вот смотри, и потом, когда ты через месяц это говоришь человеку на второй консультации, скажи, как это классно, когда человек... Ну, как вот, это больно. Ну, это больно. Это очень больно. Но, при, видишь, я говорю, классно, потому что я осознаю действительно... Ценность второй консультации, вот это вот на самом деле... и Она ценность... стыгает, как плетка человека. Uh -huh. То есть ты не можешь скрыть, это очевидно. Uh -huh. Ты не можешь спрятаться, ты не можешь солгать. Если первую консультацию ты заказываешь, ты пишешь, э, знаешь, так, ты можешь где-то увильнуть, где-то обойти, а вторую уже все. И при этом смотри, какие выхлопы по консультациям. То есть, а, реально у людей включается сознание. Угу. Не у всех. Самый больной вопрос это вы вынос ответственности, и с ним приходится работать. Но я сейчас о нем, на нем остановлюсь дополнительно. Но а, выхлопы, вот, например, меня очень сильно впечатлил момент, когда у человека всю жизнь не работало обоняние. Угу. И потом раз. И оно... и оно включилось сразу после консультации. Угу. То есть вообще, чтобы понимать, что такое боняние, это повреждение ЦНС. Это нарушение работы ЦНС, и это не лечится никакими лекарствами. А тут раз, и вдруг ЦНС начала работать. С какого это такого толка от того, что с тобой кто-то там где-то поработал? Но ты знаешь, есть еще один момент, опять-таки, до выноса ответственностью все никак не дойду. Есть еще один такой момент, связанный с проявлениями людей. Блин, хотела сказать, и все, и улетела из головы, отвлеклась. Мне нравится больше открытый формат. Он для нас сложнее и трудозатратнее. Но он живее. Он живее. А, вот вспомнила, что хотела сказать. Есть такой момент, когда... Вот смотри, мы проводили эксперимент, когда мы брали энное количество людей и работали с ними, делали полноценную консультацию, но при этом им не давали видеофайл, что мы работали. Кому-то сказали, что мы работали, кому-то не сказали. И смотреть такого результативного выхлопа нету, как если человек получил видеофайл. В видеофайле не содержится внушение, не содержится увещевание, что у тебя там что-то изменится. То есть в разряд внушений ты его не внесешь. А Какие-то изменения человек уже фиксировал. Это даже он фиксировал эти изменения какого-то плана, и даже когда мы видеофайл не предоставляли. Но когда человек получает видеофайл, слушает, мы же там разжевываем, что ему надо осознать, где ему надо измениться, где он косячит, и у человека начинает работать разум. И вот этот момент, когда он слушает и видит, где он, грубо говоря, облажался или обхакался, он вынужден исправлять, он вынужден меняться, потому что его туда ткнули носом. Да? И вот этот момент, именно когда запускаются осознание, понимание, осознание, он является ключевым к изменениям его здоровья. То есть, когда человек слышит, понимает, осознает и меняется. Ключевое меняется, потому что его уже засунули в его собственное дерьмо. Не психологи, которые погладили и сказали, не психотерапевты, которые выписали еще лекарствочкой, сказали, да-да-да, вам это поможет. А конкретно его жестко засунули в его самого. Ну, то в есть, его творение. Да-да, в его... То есть не обман, не обман и ложь, знаешь, такая лесть, ложь, а именно как есть. И вот смотри, вернемся к выносу ответственности. Человек ожидает от нас первое, что мы сделаем за него. Второе, что мы что-то подшаманим, поправим, его отремонтируем, и у него все будет хорошо. Что ему поможет Бог, которого он в себя возвращает. Что, что, что, что, что. И мы наблюдаем это, что нам пишут по каждому поводу, без повода. У -у -у. И я иногда думаю, люди, ну, ведь ключ в выздоровлении – это взятие ответственности. Любое осознание становится эффективным тогда, когда вы взяли ответственность, пока вы ее не взяли, пока вы ждете от нас, от Бога, от мощей святых, от Папы Римского, еще от кого-то, вы ждете, вы в процессе ожидания и, значит, вы в процессе боления. У вас приходит фиксированный результат тогда, когда ответственность вернулась к вам. Бог вернулся домой. Бог вернулся домой, так потянулся, как долго я спал. И включился. Ой, что ж я в своей жизни натворил? Что я со своим телом делаю? Да? Вот, вот этот вот момент он является ключевым. А если человек а не осознает это и продолжает выносить ответственность, возникает зависание. И он зависим от нас, или еще от кого-то. Я крайне не люблю, При... когда пытаются человек, пытается приклеиться к нам и сделаться зависимым. Да, да, да Мы да, делаем да. все, чтобы этого не было. Да. А, он а это все про интеллект на самом деле. Конечно. И причем причем зависимость она настолько, ну вот когда бывает читаешь вопросы, да, и ты понимаешь, пишет взрослый человек. А то, что пишет вопрос, так это и в книгах написано, и мамы, и, мам, и папы говорили об этом. И мы это просто знаем, а человек задает вопрос. То есть полное отключение. Мозгов. Да, полный вынос. Как скажут, это, это так ощущение, а что, память, что доктор пропишет, пишет, даже, да, то есть замена доктора, например, на нас, но мы не доктора, да, то есть нет, не знаешь как обучение самого себя нет, то есть не, не откладывается ничего. А ты знаешь, я вот эти моменты иногда они автоматические, я иногда их и понимаю. То есть я же тоже ловлю себя на каких-то элементах воспитания, которые у меня остались с детства, привычки, элементы, которые привиты мне в семье, той верой безоговорочной, на которую я включаюсь. Вот как я рассказывала с витаминами, да? но я верила свято, что витамины не могут причинить вред. До того, пока не купила этот витамин, мультивитамин литовской компании, от которого чуть не померла. Теперь я не верю витаминам, но у меня есть свой опыт. Но ведь это вера в витаминки, в глюконат кальция. Точно так же вера мамы. Я дам йогурт ребенку. Ой, лучше импортный. А ты видела, сколько там химии? Ты видела его срок годности да, и так далее. Да, да. Вот эта вера, что это поможет ребеночку. Что это сделает лучше. Вера в ту же самую дельфинотерапию. Она поможет. Не мама, не мама, знаешь, так ребенка успокоит, а дельфин успокоит. Маму. Что, что она что хорошая мама. А, или, опять-таки, вера в медицину какая. Я дам ребенка на микрополяризацию мозга. Угу. Сколько у нас детей было, где просто подсознание кричит, что меня не любят, надо мной ставят эксперименты. Угу. Отдайте меня в чужую семью. Сколько уже таких случаев было. Вот мама безоговорочно верит во врачи, Врачи, врачи, врачи. Мама не верит в себя. себя. И в итоге она наносит вред ребенку. А подсознание ребенка к ней относится как к фашисту который над ним издевается, как в и проводит эксперименты. И закрывается. И закрывается, и закрывается, и закрывается, сужается, сужается, сужается. Ребенку все хуже, хуже, хуже, и нету, кажется, выхода из этого. А на самом деле выход через мать. Возьми ответственность и почувствуй, это надо твоему ребенку или нет. Заметь, вот по поводу этого почувствуй. Все люди покупают арбузы и дыни, да? Абсолютно все приходят и дальше. Вот этот грузин меня не обманет. Дайте мне, как вы считаете, самый лучший арбуз. Приносит домой арбуз зеленый. Ай, грузин обманул. На самом деле грузин не пытался тебя обманывать. Ты вынес ответственность и не стал выбирать. А, точно так же в магазине. В магазине продадут без химии. Там наверняка проверены на нитраты на приборчик туда, там в 10 раз выше нормы. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай, в магазине обманули, по дешевке продали. Вы на ответственности. А, Но ну, ты когда подходишь к арбузу и дыне, вот как ты определяешь? Если дыня, ты берешь, ее нюхаешь. Да. У тебя есть нос, и ты берешь ответственность на себя. Если она вкусно пахнет, ты ее покупаешь. Если она не пахнет, значит, она зеленая. Если ты подходишь к арбузу, ну, во-первых, если вялая дыня или арбуз, ты подходишь, ты на них смотришь, ты не видишь этой вялости, но ты это чувствуешь, что оно не свежее, оно мертвое. Оно уже перележало свое, оно начало вять, там жизни не осталось. Когда нет жизни, ты это чувствуешь, что уходишь, от этого не берешь. А дальше арбуз ты начинаешь выстукивать. Тут да. Выстучил, звонкий арбуз, будет классный арбуз, Выходит, Слух кому принадлежит? Тебе принадлежит. Ты не вынес ответственность, ты купил хороший фрукт да и при этом и при этом ты каждый раз учишься сам учишься сам то есть не перекладывая когда ты перекладываешь ответственность у тебя нет обучения самого да то есть нет а, а когда ты, ты деградировать да да, да. а когда ты делаешь сам ты обучаешься сам да и вот здесь с детьми, как с арбузами и с дынями, да, да. то же самое. Взял на себя ответственность и почувствовал, что моему ребенку лучше. Моему лучше ребенку сейчас логопед или моему ребенку сейчас классно дать на каникулах отдохнуть. Пусть набегается пацан в волю на солнце, накупается, а я ему вечером сказки почитаю. Ведь только ты можешь это прочувствовать. Никто за тебя это не прочувствует. вместо этого. аботерапия, надо дрессировать, надо делать. Мне это сказали. Мне вот это, мне вот это, мне вот Кому это. Кому-то, видишь, надо работать. Работа нужна. И поэтому, э, когда к нему приводят ребенка, он быстрее <laughs> ребенка этого, да? А мама согласна, согласна, согласна, согласна. Хорошо, когда мама согласна. Но сколько мам сейчас включается в такой игру сами? У -у -у. Потому что у них нет своей Начинать, и вот смотри, на самом деле Вот это нет своей реализации Это ключевое на самом деле Это ключевое Оно же в обществе принято за норму угу. Ты послушай спикеров Того же самой сатью ты послушай спикеров, что они говорят про женщин. Я уже давно, кстати, Сатю не слушала Мне же давно надоело. Ау. Попадался, а потом я все Потому что я вообще не могу ну, а, Сейчас тоже ушла, потому что бреда очень много Женщина, розочка Мужчина, защитник Как только мужчина для женщины стал защитником все. все она сформировала нападение Она сформировала агрессию Зачем? Она тупая, что ли? Не понимает этого? Если ты нуждаешься в защите, значит ты переживешь нападение Конечно если мамы растят защитников Значит в мире есть война Все, без вариантов Без вариантов, да, значит уже есть от кого защищаться Точно так же и с мужем Если ты мужа переводишь в разряд защитников Жди нападения угу. А кто на тебя будет нападать? Любовница, свекровь кто? Или Он? твой муж кто или собака. Или собака на улице да. Но нападение будет, ты, ты же нуждаешься в защитнике Это угу. да, игра интересна Подсознание, оно будет исполнено Будет исполнено, да И точно так же получается женщина она домохозяйка, она занимается детьми, и вот начинается иллюзия такая, родовые предместия, там вот эти, как сейчас модно, да, под Минском, большие дома за чертой города, и мать утром везет ребенка в школу, потом она забирает со школы, потом она возит по кружкам, потом, потом, потом, потом она кто? Она обслуживающий персонал своего ребенка. А потом ребенок вырастает, и он а, больше да. не нужен. А а, ну, то есть ему не надо больше, чтобы рядом была мама. Да? А она уже не может. А где она? А ее а нет. Ее нет. Да, а ее нет она и начинаются болезни, депрессии и все. Да, да, да. Потому что она не Либо начинает себя. как пиявка в, в пива жизни ребенка. Да. Да. И тогда ребенок везет эту пиявку на да. себе, да, глубокой старости. Начинает придумывать, ну, придумывать Думать, играть болезни свои, заболевать, приди к мне там полечим, ну это вот образно. Либо пьявка впиваться в мужа, и тогда мужу выгодно завести молодую любовницу. Тоже, да. Чтобы избавиться от этой старой пьявки. Если это становится очевидным, то есть это, это то, что когда у человека работает разум, он может предвидеть. Да. То сделай шаг навстречу себе. Если ты а, обеспеченный, а, купи квартиру, что чтобы ребенок сам ходил в школу. Если ты хочешь, чтобы была городская школа, если в той местности, где ты там построил себе дом, нету школы, купи квартиру, пускай он на период обучения пять дней в неделю живет там, два в этом доме. Еще какие-то варианты. Найми водителя, если ты обеспеченный, водитель будет возить твоего ребенка, а. не жена ты ему платишь за это. Угу. Вот. И так далее. Всегда найдется выход. Но дай женщине реализацию ее. Потому что иначе женщина становится паразиткой. Угу. И делает ее паразиткой мужчина. Мужчина, который сам назвался груздем и сказал: я буду твоим груздем, я буду защитником, я буду опорой, я буду снабженцем. А женщина легко согласилась. А женщина да. согласилась, да, да, да, потому что в обществе стереотип. Ой, как хорошо выйти замуж, и ты будешь счастливой замужем. Ты будешь счастливой, когда ты целостна, а когда ты себя сделала обслуживающим персоналом ребенка, мужа, еще и кем-то, ты не будешь счастливой. Какое-то время, да. А потом? А потом никчемность. Зачем ты рождалась? Зачем ты приходила? Какой смысл твоей жизни? Вырастить потомство? Mm -hmm. И тут же такой шаблон. У мужчины посадить дерево, построить дом, вырастить сына. И на кладбище. Ребят, так это можно за три года справиться. Mm -hmm. Привет! Пора заполнять кладбище. Ковид пришел. Mm -hmm. Это настолько очевидные вещи, что когда смотришь на это безумие, ребят вы пришли сюда богами так проявитесь как боги я понимаю что проявиться как богу это надо что-то создавать проявлять творить новые идеи новая у нас все а знает что создавать творить это все связано с обманом обмануть оболгать, там, и, и, исказить, извернуть. Вот а почему? Скажу, вот прям я вот а прям... почему? Потому что, чтобы открыть при создании что-то новое, надо, надо, чтобы работало зазеркание, а это должны быть чистые зеркала. Да. А если там наплевано, нагажено... То. будут искажения. Вот она ложь пошла. И я буду тырить чужое. Да. Я послушаю, что там они... Вот, кстати, нас. Угу. Сколько мы уже слышали да, спикеров. Да, да. Я послушаю, что они говорят. А потом, типа, это мы сделали. Это наша команда сделала. Да. Это мы открыли. А это вообще мы не знаем, что это за да, тетки да, там да, да, сидят. Да. И все. Вот оно искажение. Вот она ложь и обман. Поговорим про аутизм и про болезнь. Вот это... создания. Создание... Потому что доступ в зазеркалье закрыт. Угу. Потому что наплевано, сам себе наплевал в свой колодец, получаешь грязь, вот и все, и потом болезнь. Ой, мне Бог послал, мое подсознание мне послало. Ну так сделай так, чтобы оно не посылало, помойся. И на самом деле в любом возрасте, абсолютно в любом возрасте можно прям вот в моменте осознать и за и найти свой интерес в жизни да. что в три года, ну это образ ну пусть 5, что в 95 абсолютно в любом возрасте можно внезапно проснуться, ну тоже ну, образно, да, проснуться и найти интересное дело и, начать, и увлечься интересное и, увлечься, да? и тогда у людей горят да А смотри, даже заставку на консультации поменяла, вот эти руки которые держат, да помнишь? Угу. нашу Угу. Маргарит. Да, цветочек там. Цветочек. 84 года. Да, в том-то и дело. Ну, вот вот. кайф, когда человек горит. Вообще люблю такие консультации. А, а я обожаю тоже. Когда вот у, человек, у человека, как. Знаешь, такие глаза. Вот такого человека не пройдешь мимо. Никогда. У человека, у которого горит жизнь внутри, ему интересная жизнь, у него глаза молодые. Они сияют, они сверкают и просто вот ты, ты ну никак мимо не пройдешь ты невозможно, он всегда тебя притянет к себе, не он вернее, а ты к нему притянешься, потому что тебе это... потому что это естественное состояние на самом деле человека интерес жизни. это естественно, а мы его тушим лушим ленью знаешь, Бан. глаза – это вообще очень интересная штука. Если мы возьмем глаза человека в возрасте, который вот он уходит, да, вот просто вырежем сами глаза. И потом вот он инкарнировал, и родился ребенок, и просто вырежем глаза. Будет один и тот же взгляд. Да, взгляд не меняется. Взгляд да? не меняется. Вот это такая интересная штука, и по взгляду можно узнать. О чем это? Наше внимание бесценно, оно бессмертно, оно создающее именно оно оно, божественное. Наш, Вот наше внимание. Бог. Бог. В каждом человеке Бог. Когда человек осознает себя Богом, тогда он будет и здоров, и целостен. Правду говорю. И тогда ему не надо будет так часто менять тело ресурсу тела огромный. И человек уничтожает тело, тело. программным обеспечением и э, химией, своей жизнью. Точно так же, как, психики вот, Точно так же, как тело превращается в прах благодаря червям, точно так же тело во, в процессе жизни оно превращается в прах паразитарным мышлением и паразитарным образом жизни, вот поэтому мы и стареем, именно поэтому и умираем, и, и, и поэтому у нас есть определенный как это, время, отрезок. отрезок жизни, да. именно потому что мы разрушаем паразитарностью. паразитарностью во время, в процессе жизни точно так же, как тело разрушается паразитами в земле. Да. И поэтому, когда человек обращается к нам, мы в каждом человеке видим зеркало, абсолютно да. в каждом человеке видим зеркало. Каждому человеку вообще абсолютная благодарность за его приход и обращение, потому что в этот момент мы тоже работаем с собой. Да, Это всегда, наше отражение. Всегда. Всегда. И... В этот момент очень важно, что мы берем ответственность за нашу жизнь и нашу работу на себя. Ты бери на себя. Угу. Отразись в зеркале синхронно. Тогда будет вин-вин. Тогда будет выиграл-выиграл. Как только ты переносишь сюда... Или мы переносим туда, идет перекос, система угу. становится нестабильной, начинается крылья, начинается игра, а игры не должно быть. Если мы говорим о болезни, болезнь и должна свернуться. Только все, благодарность, потому что благодаря все люди наши зеркала. И благодаря людям, благодаря нашим зеркалам мы можем расти мы можем видеть свой рост, мы можем слышать и, и знаем, куда нам двигаться. Именно благодаря зеркалу. Да. Именно благодаря любому человеку в нашей жизни. У меня буквально сегодня дочка спросила, старшая, мы когда мы поговорили как раз на зеркала, про зеркала, она говорит, так что получается, я, е... она, ну, она себя имела в виду, я есть, а все остальное это все я. Я говорю, да. Хорошо, говорит, так, э, э, э, а, она тогда, говорит, тогда Дима, ее муж. Он тоже он есть, а все остальное это он. Я говорю, да. Так получается, говорит, это как одиночество говорит, страшно даже. Я говорю, а почему тебе страшно? Ну, потому что одиноко. Я говорю, а где ты увидела одиночество? Говорю, если ты увидела одиночество, ты увидела страх. То Именно поэтому ты начинаешь создавать игры из страха и из боязни одиночества. Я говорю, а ты осознай благодарность, что все, благодарность себе, что все, что ты видишь в своей жизни, это ты. И благодаря тому, что ты видишь, ты можешь расти, развиваться, двигаться. Именно с благодарностью к, к, к тем зеркалам или к тому, что ты видишь. Но ну, она так зависла. Я говорю, я говорю, а я ей что объяснила? Я говорю, вот смотри, говорю, зеркало. Ты подходишь к зеркалу, да? Ты видишь себя, да? Да. Говорю, в это же зеркало теперь смотрит другой человек. Он видит тебя или себя? Она говорит себя. Вот говорю, точно так же в общении с человеком. Один и тот же человек. Допустим, я общаюсь с одним человеком. Я благодаря этому человеку я вижу себя. Говорю, а другой, то есть, допустим, а другой человек будет с ним же общаться, он будет видеть себя, и у нас разные реакции будут. Допустим, мне этот человек будет нравиться, а этому человеку этот человек не будет нравиться. Почему? Потому что каждый видит себя в этом человеке. И когда ты смотришь и общаешься с этим человеком, и ты именно с позиции, что это я, да, и я себя слышу, я себя вижу, и я себя благодарю, что я себя слышу, да, то тогда... Если тебе этот человек что-то говорит неприятное, или тебе он не нравится, то осознай величайшую благодарность этому зеркалу, что ты можешь благодаря этому человеку в себе почувствовать то, что тебя задевает, то, что тебе не нравится, то, что тебе то, что есть в тебе. И ты можешь благодаря этому человеку это почувствовать, Разобраться с этим и удалить у себя Трансформировать в счастье, благодарность И заметь, это делает сам человек Да в счастье можно трансформировать все абсолютно В моменте абсолютно здесь сейчас Абсолютно все Абсолютно И когда мне пишут а, Я там не могу Я там у -у -у. не чувствую Я там несчастна Это все это ты Это про интеллект Это, это все ты. ты Ты вот ты не могу не мог, Или не ты, хочу. ты берешь ответственность и могу, угу. ты берешь ответственность и ты счастлива, ты берешь ответственность и делаешь, угу, угу. и тогда ты счастлива, угу. а человек просто отказывается от жизни. Да, отка да отказывается. И уходит в крутой пике. Ты знаешь, я дала, я дала совет дочке попробовать. Говорю, попробуй хоть один день, проживи с позицией все я, общаясь с людьми, или или, или какое-то происшествие происходит, или какое-то событие, ну, что, что что это все ты. Вот попробуй проживи с этой позиции. Вот мне интересно, проживет. то что, говорю, у тебя откроется мир, Подруга. Огромный мир подруг... Он совершенно будет Он будет просто как книга читаться ты... Это будет твоя книга жизни Ты будешь ее просто читать Свою книгу жизни Ты будешь знать, куда тебе идти, куда двигаться Какая ты на данном этапе И что тебе надо Смотри, вот так прожить на самом деле это очень крутой разворот сознания человека. Даже просто прожить в наблюдении за собой, что я делаю, это значительно проще. Это вообще, на мой взгляд, элементарная практика понаблюдать двойное восприятие, понаблюдать за собой. И то людям очень сложно очень дается, сложно. выносит мозг. Потому что это все выводит человека из сна из стабильного сна из похрапывания а когда ты не спишь и когда ты способен это все одновременно видеть то э, смотри здесь и даже физиология ресурса мозга другие совсем совсем другие, потому что как правило у человека очень резко ограничены интеллектуальные способности как mm -hmm. бы это грубо не звучало но это факт то есть когда человек во сне, он не может… А, ты знаешь, с чем я сталкивалась? Я сталкивалась с тем вот в общении с людьми, в живом общении, когда человек не может даже просто взять на себя ответственность. Ну как, это же медицина сказала, ну как, это же наука доказала, ну как, это же а, сосед сделал. Человек не может оторваться от внешнего и взять ответственность за это все на себя. Не может в силу нехватки интеллекта. Угу. И это не прообразованность в данном случае, а это просто такой, а, а как это, и дальше у него, а, и все, легкие закончились, выдоха нет, а надо сделать дальше выдох, вдох, а вдох уже перекрыт, уже дальше нету расширения. И это, кстати, аналог, если взять больше вот больший тетрайдер, если перейти на другую геометрию, то смотри, состояние власти, человек достигает, я имею все, я имею <связь> все, кроме бессмертия. <связь> И я никогда не откажусь от этого. Я на троне. И следующая жизнь у него с полного крутого пике фото. Да? А на самом деле это максимальная власть, это максимальное расширение легких. Его можно расширить, когда ты переходишь на следующий уровень. геометрии, на создание. Когда ты осознал в себе Бога и ты занимаешься тренировкой в себе Создателя. И это совсем разное состояние. Да, да, да. Это продолжение вдоха. Вот это тренировка, которая, это тренировка. Как, да. как у пловцов, которые ныряют на глубину. Тренировка да. легких, вот это один в один. Насколько сейчас, на 130 метров человек без арбаланга да. занырнул. Да. Тренировка. А тренировка а – это, это интерес. Интерес. Это же вот об этом. Да, да. Просто ты так, если не интересно, ты не будешь э, нырять, э, тебе будет страшно, ты будешь запрещать себе то, что тебе неинтересно. Да. И то даже, пре преодолев этот страх, тебе становится, станет интересно, потому что тебе понравится это чувство, когда ты, Кайф. вау, да, я могу. Вау, я могу. Да, я могу, Я кайфую тебе, смотрите, от жизни. Да, да. Вот это вау Это вот интересно. Оно да. дает молодость, оно дает здоровье, оно дает силы, оно дает игру. Игру в счастье и здоровье. То есть всегда в всегда ты в момент, вот прям в моменте здесь сейчас можешь внезапно осознать и совершенно другую жизнь нарисовать, создать, создавать себе. Рисовать, рисовать создавать, да. Да. Да, абсолютно верно. Но вернемся к консультациям, с которой да, она очень вот. да. <laughs> ветром, блин. Какую бы консультацию ты, например, посоветовала бы своей дочке? или своему мужу. Вот если бы они сказали, девчонки, сделайте нам консультацию. Вот самому близкому человеку что бы ты посоветовал? Ты знаешь, насчет близкого очень сложно, потому что если близкий человек, то я рядышком. Они у меня и так консультации каждый день проходят. Нет, они получают люлей, это нормально. Но ведь консультация, когда мы сидим вдвоем работаем, с двух сторон зажимаем человека. Сейчас я попробую прочувствовать. Ну, конечно, ты знаешь... Вообще, если вот взять своих, то я бы все-таки индивидуальную. Индивидуальную. Но ее повторять повторила бы три да. раза. Да, вот, вот это если для вот брать как для своих, да, потому что это действительно вот то, что дает даст большой, очень большой объем и информации и толчок огромный. И возможности, и возможности, да, возможности открыть глаза. Изменить жизнь. Это правда, да. Вот это тогда так. Но мы-то по-любому своих всех делаем. Ну, мы всегда делаем, да. Всегда. Все новые, даже все новые, знают, новые психотехники а мы... на них перепроверены. И согласись, что они меняются. Они меняются. Очень ощущение. сильно меняются. Потому что и мы меняемся. И мы по ним видим, насколько мы меняемся. Да. Благодаря им мы можем видеть себя. Да. Я же говорю, что мне даже вот, дочка старшая сегодня задала этот вопрос. Мне очень понравилось. Она задала этот вопрос. Меня вот это, конечно, порадовало. То есть она нырнула глубже. Пошло движение. Угу. Интересно, да. И когда ты осознаешь именно, что все люди – это твои зеркала. И если ты живешь с позиции… Кстати, когда ты живешь с позиции, что это твое зеркало, и о чем я себе говорю, то тогда, Наташа, нет вот этого эмоционального всплеска, когда ты теряешь сознание там или гавкаешься, или там споришь, или еще что-то. А ты находишься в моменте, ты здесь и сейчас, всегда. находишься в благодарности и в осознаниях, да. что я говорю себе. И в озарениях и в озарениях. Это та информация, которая нужна для создания. Да, да. Создатель начинается с постоянной благодарности, с озарения и с сознанием. Вот она. Без этого не будет как. Никак. Да. Никак. А для этого надо, чтобы были зеркала чистые. Да. И вот это первичные чистые зеркала, как долго мы к этому шли, а как было бы классно, чтобы нам кто-то тогда помог. А помог, да, помог. Но, Но нам все помогали равно... все люди консультации. Вот, эти. вот. И все равно это свой путь. Да. Это, это свой, свой путь. путь. И он интересный, очень. Очень. Он невероятный. Я обожаю вообще, даже сегодня буквально говорила мужу своему, невероятная штука психика. <laughs> я вообще, я говорю, просто обожаю это. Да, психику говорила сегодня. Как она интересна, как мы интересно устроены. Невероятно устроены. Как мы красивы, интересны. Какая интересная жизнь. Вот, вот у меня прям, я, я сейчас от души говорю, это вот прям настолько открыто, то, что чувствую в данный момент. Да. И это счастье. Да.